Команда КВН бесстыжие Я Ранил, я Запад уронил. Это Эльвира. Ранила уронила. Я Ренат, я пошел в военкомат. Я Богдан, я сочный как банан. НПК, сила, КГМАТ, могила. Алина, заткнись! Это Евелина, она всю ночь по клубам ходила. Шелер! Это команда без Погнали. -па -па -пам, -па -па пам пам Итак, представьте случай на остановке. Это не шут. Да мы пропустили маршрутку. Блин! -па -па -пам, -па пам пам пам пам Вот знаете, я считаю, что всю работу по дому должна делать старшая сестра. А я считаю, что ее должна делать самая тупая сестра. Ну, опять ты получаешься. Урок физри в третьей школе. <связь> Так Петров, Смирнов, быстро сюда. А чё на улице холодно ведь? А чё ты спрашиваешь? Так давай что метровку. Раз, два, три, пошел. Раз, два, три, пошел. Так, Растань. Пошел. Каждый из вас был на встрече выпускников. Так представьте, какая ситуация у нас. Ну что, ребята, чем занимались после окончания школы? Я открыл автомойку. Я очередной ресторан. Я опять салон красоты. Ребята, я окно открыл, вы же не против, да? Рам па, -па пам, рам па, -па пам пам. Перед вами была команда Бестыжие. Спасибо. Спасибо вам. У меня все окей, в своих друзей. Убью.